Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Делюсь рецептом классного и очень простого пирога. Этот рецепт меня выручает, когда иссякают все идеи вкусно и быстро накормить семью. Для теста теплое молоко смешать с солью, сахаром и дрожжами. Убрать в сторону. Просеянную муку натереть холодный маргарин. Слегка соединить его с мукой и влить туда молочную смесь. Замесить мягкое нежное тесто. Хоть тесто у нас и дрожжевое, растаиваться ему не надо. Просто накрыть, чтобы оно не заветрилось, пока будем заниматься начинкой. Куриное мясо, у меня филейное, нарезать кубиками. Измельченный лук и мелкие кубики картофеля соединить и довести до однородной массы. Добавить соль и нужные специи. Чтобы начинка не была сухая, я вливаю немного бульона. Также это могут быть сливки, сметана или майонез. Тесто делю на две неравные части, раскатываю их в пласты. Более крупный пласт теста укладываю в приготовленную форму и засыпаю всю начинку, как следует уплотняю. Для сочности и вкуса можно добавить кусочки сливочного масла. Накрываю пирог тарым пластом теста, защипываю края. Смазываю пирог молоком и рисую узор. Делаю несколько отверстий и отправляю пирог запекаться на 1 час при температуре 180 градусов. Без особых усилий получается идеальный обед для всей семьи. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто!